Неуверенность в творчестве. Те из людей, которые причисляют себя к творческим личностям, а именно художники, фотографы, поэты, певцы, музыканты, публицисты, писатели, модельеры, сценаристы. Словом, все те, которые творят. Они часто сталкиваются с некими творческими кризисами, которые проявляются в том, что они не желают показывать свое детище. Они стесняются по тем или иным причинам своего творчества и поэтому закрываются, замыкаются. Пишут, фотографируют, рисуют, либо что-то создают только лишь для себя. Они часто себя обманывают тем, что говорят себе, что они якобы еще не готовы показать миру и критикам то, что они создали. На самом деле проблема гораздо глубже. Люди не уверены в том, что они создают, они не уверены в том, что это понравится людям что они это примут, оценят. Многие из них боятся критики, полагая, что критика – это плохой сигнал. И после того, как их будут критиковать, они закроются вовсе, перестанут творить, перестанут писать, рисовать, что-то создавать. А для многих из них это смерти подобно. К примеру, начинающий скульптор, либо скульптор-матерый, но который оказался в творческом кризисе, замкнулся в себе и не показывает свои произведения, он творит для себя, оставляя на своем рабочем месте свои скульптуры и полностью закрывшись, верит в то, что он никому не нравится, что его работы бестоланны, что он занимается не своим делом. У него упадок сил, муза им потеряна. Он полностью разбит и уже в шаге от мысли все оставить и забросить. Но тут же следует понимать, что творчество всегда принадлежит народу его нельзя закрывать, его нужно всегда показывать, на суд зрителей выносить необходимо. Творческие люди, они принадлежат народу, они фактически не имеют права делать это для себя. Искусство вечно, искусство – это мы, искусство – это жизнь. Но, тем не менее, многие люди закрываются и перестают творить вообще, либо что-то создают уверяя себя в том, что это делают они лишь для себя и этим в какой-то мере они довольствуются. Но это большая грубая ошибка, это приводит к тупику, это приводит к тому, что люди просто угасают. Прежде всего важно понять, что человек искусства не должен останавливаться. У него, естественно же, могут быть творческие кризисы, он не должен терять веру в то, что он на правильном пути. Он не имеет права творить для себя или лишь для самого себя, не показывая это, не вынося на суды человеческие и Божьи свое творение. И чаще всего такие тупики и кризисы происходят по двум причинам – люди боятся критики и люди не уверены в своем таланте. Рассмотрим вопрос первый – критика. Допустим, вы написали стих, написали песню. Что-то нарисовали, либо сделали фото. Написали статью, либо сняли фильм, и у вас появилось ощущение страха перед тем, что вас закритикуют, вас не примут, вас осмеют и освистят. Пока вы творили, вы были уверены, что идете верным путем, вам очень нравилось ваше произведение или тот интеллектуальный и художественный продукт, который вы явили свет. Вам страшно показать это людям, поскольку вы считаете, что они не примут ваше творчество, а смеют вас, тем самым вергнут вас в уныние, возможно, даже в депрессию. Ведь есть в народе высказывания художника может обидеть каждый. Это очень ранимые люди. Люди искусства тонко чувствуют мир. Их духовную конституцию легко сломать. Они крайне обидчивые и очень восприимчивы к критике. Вот тут и кроется самая большая опасность. Вы боитесь критики, но вы забываете о том, что критика сама по себе важна. Это и есть те баллы, которые вы пытаетесь набрать. Критика – это некая медаль, это вымпел, это грамота, если хотите. Вы заблуждаетесь, если полагаете, что ваше творчество нуждается лишь в восхвалении. Вы заблуждаетесь. Вам прежде всего нужна критика порой острая, объективная. Критика нужна для того, чтобы вы оттачивали свое мастерство, чтобы вас приводили в чувство, чтобы вы прогрессировали, для того чтобы вы росли. Если вас постоянно будут хвалить и захваливать, вы размякнете, вы развалитесь, вы потеряете остроту ощущений, вы перестанете по сути творить, притворившись по сути в безликое пятно которая в своем творчестве постоянно повторяется и довела себя до такого иступления, что ждет лишь похвалы и почти ничего нового не привносит. Критика необходима – это кровь, а это душа творчества. Ведь критикующий находит острые углы, обнаруживает брешь в вашем творчестве. Он помогает вам найти вашу собственную ошибку, которую вы не замечали, ниже в случаях славы и хвальбы. Серьезная и объективная критика, желательно профессионалов, поможет вам набрать высоту, расти, прогрессировать и добиться невероятных успехов, если вы будете к этому прислушиваться и не будете критики бояться. Я не говорю о критиканах, о тех, которые оплевывают ваше творчество, смеются над ним и объективно совершенно не разбираются в вашем творчестве и иногда в искусстве вообще. Вот Это те люди, которые просто хотят посудачить, почесать языки, над кем-то насмеяться, найти жертву, очень ранимую, которую можно загадить, которую можно оплевать, которую можно унизить и которая обязательно это проглотит. И разобьется. И естественно остановится после этого. Нет, я не хочу говорить об этих критиканах. Я хочу говорить о настоящих критиках, о людях, которые вам не желают по сути зла и пытаются своими замечаниями, порой острыми, обратить ваше внимание на те или иные ошибки, которые вы допустили при создании своего шедевра. Я всегда призываю творческих людей к одному. Вы должны ждать критику, вы должны ее жаждать. Лучше вначале пусть будет критика, чем хвала. Хвала вас заставит расслабиться. И вы можете сгореть в этих лучах славы, абсолютно веруя в то, что вы безупречно творите, и ваше творчество Настолько невероятно, что критика вам по сути не нужна, потому что вы идеальны. Очень часто творческих людей захлестывает эго, и, не воспринимая вообще ничью критику, просто не замечая ее, они сгорают. Я же призываю настоящего творческого человека, кем бы вы ни были, ждать критику, изучать ее, анализировать ее и воспринимать ее как часть хвалы, как ее неотъемлемую составляющую, ведь когда вы этому ремеслу обучались в любом вузе, либо каком-то училище или колледже, вы ведь тоже получали оценки за свои работы. Вы же не особо обижались на то, чему вас обучали и ваш преподаватель, либо мастер, который вел эти уроки, он обращал ваше внимание, иногда даже в грубой форме, на ваши прорехи. Нет, конечно же, вы брали себе в руки и понимали, что объективно он уже вас этому ремеслу обучает, и значит стоит к этому прислушаться. Ту же самую функцию выполняют критики. Зрители, те люди, на суд которых вы выносите свое творение. Так почему же вы останавливаетесь, почему вы их боитесь, если они вам необходимы, вы по сути для них и творите? Или же вы все-таки творите для тех, которые готовы вас хвалить день и ночь? Не думаю, что стоит уповать на вкус и признание лишь тех людей, которые вас никогда не критикуют. Отчасти они правы, отчасти не обманчивы. Они настолько слепо верят в вас и так привыкли к вашим взлетам, что не видят ваших падений их оценки необъективны. Я бы не советовал постоянно прислушиваться к кодам восхвалений со стороны этих людей. Нужно найти того, кто с радостью бы вас, а главное профессионально, критиковал и корректировал ваши работы. Вы бы смогли по-настоящему отточить свое мастерство, если бы обращались к критикам задавали прямые вопросы о своем творчестве, либо обращались к уже допущенным ошибкам ваших конкурентов, изучая их мастерство и что-то в нем находили такое, что необходимо вам, чего не хватает вам. Это уже самокритика. Я неоднократно разговаривал с художниками и с поэтами, которые боятся и стесняются показывать свою работу. Однажды молодая женщина мне говорила о том, что пишет очень много стихов. Она их собирает, часть они у нее находится в телефоне, часть в компьютере, часть распечатана на бумаге. И она уже сбила со счета, как долго она пишет, сколько она написала и даже однажды сказала, что много стихов даже была потеряна в каком-то переезде, в сбое компьютера, и она особо по этому поводу даже не переживает. Но никогда она не показывала свои стихи. Лишь однажды дала прочитать один из своих стихов своей маме, которая стих не поняла и сказала, что это какая-то чушь. Конечно же, мама, по сути, допустила ошибку. Могла бы похвалить дочь ради того, чтобы у нее выросли крылья, но это уже другая история. Но девушка в свое время закрылась. Не перестала верить в то, что она талантлива, она просто писала для себя, свято веря в то, что ее стихи абсолютно глупы и невозможны для слуха других людей. То есть она была уверена, что читатель ее не поймет и у нее вряд ли он когда-нибудь будет. Ее главная ошибка была в том, что она поверила критикану. Мать, к сожалению, оказалась не критиком, а критиканом. Сама того не ведая, мать оболгала дочь, сказав, что ее творчество никчемно. И дочь на этом закрепилась. Она уверовала в то, что она не имеет никакого дара писать стихи. Но слава богу, она стихи писать не перестала и верила в то, что писать должна. Но никогда больше она эти стихи никому не показывала, даже близким людям. Особенно близким, как она потом выразилась. Которые очень больно ее укололи тем, что не признали ее творчество. Не рассмотрели мне ней поэта. А стихи, я вам должен сказать, очень неплохие. Я ей посоветовал все эти стихи выложить в интернет. Долго она отпиралась, пыталась из этих стихов выбрать сливки. Но потом все же согласилась и выложила всю массу, все, что нашла. Даже те строки, которые она когда-то писала от руки или набирала на компьютере, она вновь села за компьютер, набрала их в Верде и отправила. Отправила на рассмотрение некоторым творческим сайтам, которые занимались публикацией поэтов. Создала свою страничку в социальных сетях и стала публиковаться. Буквально через два года ее стали узнавать. Конечно же, небольшой круг читателей, но все же. Я ей тогда говорил, ждите не положительных оценок, а ждите отрицательных. Ждите негатива. Начинайте лучше с этого, пусть это вас отрезвит. Многие постоянно ждут одобрения, считая, что положительный отзыв – это самое важное. И часто после этого ошибаются. Теперь эта девушка пишет, свободно, легко, красиво, и я считаю безупречно. Она развивается в этом ремесле и надеется в ближайшем обозримом будущем издать свою первую книгу. Она совершенно уже не боится никаких отзывов, она не боится критики и порой даже ждет ее. Она говорит, что критика помогает мне отточить свое мастерство. Это лучший инструмент для роста и прогресса, и она этим очень успешно пользуется. Я вообще считаю, что всякий негативный отзыв, он гораздо ценнее отзыва положительного. Я вообще считаю, что критика гораздо эффективнее положительного отзыва, поскольку критика позволяет держать себя в тонусе. Вы чувствуете, что вы на плаву, что вы творите. Это некое сопротивление, которое тренирует некие внутренние духовные мышцы, которые позволяют вам создавать и творить. Вы чувствуете, что вы живы, вы чувствуете, что вы на коне, что вы плывете, это сопротивление само и дает ощущение того, что вы творите, что вы нужны, что вас воспринимают. Если вас критикуют, значит, вы кого-то раздражаете, а это очень хороший показатель. Я бы, наоборот, рекомендовал вам задуматься и насторожиться, если вас лишь хвалят. Поскольку хвалебные оды говорят о том, что, скорее всего, вас очень уважают и вас боятся обидеть, не хотят обидеть, то есть вам льстят, люд, еле и уши, тем самым ублажая ваше самолюбие и эго, а вы тем временем теряете ориентиры и расслабляетесь, веруя лишь в то, что вы безупречно идеальны. Это самообман, который не позволяет по-настоящему творить, если нет холодного, то, постоянно находясь в состоянии горячего, вы можете наломать немало дров и можете вылить вообще из обоймы лучших творцов. Критика отрезвляет, она необходима. Она приводит чувства тех, которые слишком далеко зашли самолюбование и наслаждение чужой лестью. Поэтому, если нет критики, я бы на вашем месте задумался. Я всегда считаю, что Самая идеальная первая реакция на ваше произведение должна быть критика. Это действительно кайфовое состояние. Вас заметили, вас критикуют. Значит, вы кого-то бесите, значит вы идете правильным путем, значит чей-то ум вы ворошите, чье-то воображение вы взбудоражили. Это первый показатель того, что вы нужны, что вы нравитесь, кого-то вы даже бесите. Это еще круче, если вы прочитаете и услышите или увидите о себе гневный отзыв, причем действительно гневный, иногда с матами и с нехорошими в адрес ваш выражениями. Это очень здорово. Если есть таковые люди, обязательно будут те, которым вы понравитесь, и те, которые вас будут хвалить. И вот этот вот контраст необходим каждому творческому человеку. Но многие подсознательно боятся этой критики и совершают при ее отсутствии немало ошибок творческих, которые иногда приводят их до исступления и творческих тупиков. Вторая причина, по которой люди сдаются, это неуверенность в своем собственном таланте, неуверенность в своих собственных силах. Люди порой сдуваются, когда убеждают себя в том, что они не имеют определенных возможностей и навыков для того, чтобы удивлять и восхищать. Они недовольны собой и поэтому порой прекращают свою деятельность, остановившись на достигнутом, да и то, которое считают не бог есть каким достижениям. Прежде всего важно понимать, что каждый человек, если он считает себя человеком искусства, по духу уже талантлив. Если он тянется к чему-то высокому, он уже талантлив. Если у него есть силы, и его посетила муза, и у него есть некие идеи, он уже талантлив. Допустим, вы написали произведение или написали картину, что-то сделали своими собственными руками и теперь решили показать это людям. Но вы боитесь, вас останавливает то, что вас не примут. Что вы недостаточно умелы, у вас мало опыта, вы неизвестны. И это ваше лишь первое, либо второе произведение. Но поймите, если вы его никому не покажете, вы об этом не узнаете. И вы не имеете права даже себя осуждать еще до того, как вы вынесли на суд Божий свое произведение. То есть вы еще по сути не позволили людям и социуму его оценить, то есть вы еще не раскрыв карты, уже посчитали себя проигравшим. По меньшей мере это глупо и недальновидно. Прежде чем ума заключает такие выводы, попытайтесь объективно оценить свое произведение с точки зрения зрителя, с точки зрения наблюдателя стороннего, который абсолютно беспристрастно пытается разобраться в вашем произведении, поняв его суть его актуальность и будущую востребованность. Это легко сделать, если вы пытаетесь отречься от того, что это произведение ваше. И тогда получается, что вы обычный зритель, который пытается оценить это произведение. Вам станет легче, вы вдруг поймете на верном ли вы пути, насколько вы профессиональный и талантливы. Вот первый суд, это как правило суд свой, личный, собственный, когда вы абстрагируетесь от своего собственного произведения, предполагая, что оно чужое. И вот тогда вы становитесь первым критиком. Это уже так называемая самокритика. Но не будьте слишком жестоки, жестки и уж слишком придивчивы к своему собственному, по сути, творчеству. Будьте более прилежные, не более остры и не более критичны. Забудьте о цинизме и некой напыщенности, которая присущи сторонним зрителям. После этого вам придет трезвое ощущение того, на правильном ли вы пути, то ли вы написали, либо свояли. Эта первая так называемая самокритика поможет вам определить, кто же вы есть. После этого, когда вы подотрете, почистите некие, возможно имеющие место, недочеты, можете свободно представлять всеобщему обозрению ваше детище. И лишь после того, когда вы получите не одну сотню тех или иных. Отзывов. Вы не имеете права называть себя не талантливым, бездарным, либо пустым. Поймите, лишь само побуждение того, что вы хотите творить, это уже святость. Это уже наличие таланта. Если человек тянется к чему-то высокому, то в нем есть 100% потенциал, всего лишь нужно его развивать. Развивая его, подразумевается писать, творить, рисовать, что-либо делать, но не молчать, не мечтать и не просто об этом впустую думать. Вы должны двигаться каждый день за дня в день если пишите пишите хотя бы по строке по абзацу если рисуете рисуйте хотя бы часть картину каждый день прикасайтесь к кисти если что-то лепите либо сочиняете музыку лепите пишите каждый день не сдавайтесь пусть в вашей копилке что-то уже будет звенеть а к тому времени когда вы созреете уже объявить о своем вновь родившемся произведении, у вас уже что-то будет за плечами. Будет опыт, будут наработки, и будет определенный груз, с которым будет уже легче двигаться вперед. Если же вы никогда не покажете свое творение людям, вы никогда не сможете себя по праву называть мастером, поэтом, фотографом, художником, певцом, артистом, сценаристом, да кем угодно, черт возьми, если вы себя не предъявите миру. Вы так и будете лишь мечтать, Сами себя называя одним из этих прекрасных профессий. Перестаньте мечтать, начните наконец делать. Докажите себе, что у вас есть силы, у вас есть желание, у вас есть талант. А это можно доказать лишь тогда, когда вы двигаетесь. Конечно же все понимают, что творческий человек невероятно уязвим и раним. Его легко обмануть, оболгать, легко его обидеть. И выпить его из седла сказали всего лишь одну неправильную либо колкую фразу. Эти люди очень восприимчивы к критике. Они сразу все принимают на свой личный счет и обижаются их до глубины души, порой превращая критиков в своих личных врагов. Иногда даже некоторые творцы объявляют личную вендету своим читателям, либо своим поклонникам, одним из тех, которых явно ненавидят и в их сторону отпускают порой очень некрасивые фразы и выпады. Но так будет всегда с талантливыми людьми. Вы обратите внимание на тех людей, которые по праву могут считаться талантливыми. Будь кто угодно, артисты, певцы, поэты, писатели, художники, фотографы, любые люди из творческих профессий всегда имеют массу врагов. Это враги-завистники через тире. Обязательно через тире, поскольку это их неотъемлемое олицетворение. Они вас и любят и одновременно ненавидят. Если бы они были к вам равнодушны, они бы вам не писали. Если бы вы им не нравились вовсе, они бы вас не критиковали. Значит, что-то их зацепило до глубины души и, скорее всего, лишь потому, что они так не умеют. Либо по той причине, что они подобного никогда не видели и не слышали, и не чувствовали. Вот так они иногда проявляют свою любовь к вам через нелюбовь к вам. Это важно понять и уяснить, что в каждой критике есть любовь, только она проявляется именно таким образом. Вы помните старое известное выражение «каждый любит по-своему»? Вот так и здесь. Ваше творчество каждый человек любит по-своему и критикует ее по-своему. Критика бывает всякая, можно критиковать и добрыми словами, уж слишком листя мастеру. И мастер должен понимать язык этой лести, язык вообще критики, умея читать при этом между строк. Между строк. Он должен понимать определенную диалектику, которая свойственна критике. Критика это особый язык. Для многих непосвященных непереводимой Многие люди талантливые считают, что если критикуют и говорят что-то плохое то именно это имеется в виду. И наоборот. Когда их хвалят, они считают, что именно это поклонники имел в виду, а на самом деле поклонник имел другое. То есть перефразировать бывает даже так, говоря «хорошее» имеет в виду «плохое» и наоборот, говоря «плохое» имеет в виду «хорошее». Это неотъемлемые части критики, это неотъемлемые части любого маломальски заметного успеха. Есть всегда обратная стороны медали, популярность несет за собой и темную сторону, где есть много завистников, которые критикуют и желают порой даже смерти тем людям, на которых они обратили внимание. Но по сути своей эти завистники глубоко влюблены в талант этих людей. Они просто пытаются их задавить или задушить лишь потому, что вы не такой, как все, или вы лучше других, или вы такой, как многие великие. Нужно понять и принять что негативная реакция на ваше произведение есть не что иное, как своеобразная любовь. И без нее уж никак нельзя. Если ее нет, переживайте глубоко и серьезно. И если критика есть, то вы на верном пути. И всегда, слышите всегда, ждите, не лезьте, не похвалы, а негатива. Это будет самым важным, самым ярким, самым прочным доказательством того, что вы успешны и вы талантливы.